SEC Экспресс Супер современный Эффективный курс English Хочу все знать Здравствуйте, дорогие друзья Я рад приветствовать вас На канале Питэ Горбатюкс Today Lesson Number 65 Его тема Актив и пассив Past Perfect Continuous Итак, что такое актив и что такое пассив? Актив это когда я кого-то, когда мы кого-то, когда он кого-то А когда мне кто-то или что-то, это пассив Итак, если я пою, я читаю, или я буду читать, это я в активе Или я не буду читать, все равно я в активе когда мне читают, когда мне поют, значит я в пассиве. Когда нам читают и поют, мы тоже в пассиве. Когда ему читают и поют, он тоже в пассиве. А когда он читает, он в активе. Итак, актив это когда я что-то или кому-то, это актив. Когда мне или меня броют, моют, я в пассиве. Дорогие друзья, мы уже знаем с вами, что такое Perfect и что такое Continuous. А здесь предложение. Perfect Continuous. Тем более мы говорим о прошедшем времени, в активе и пассиве. еще раз напомним, хотя мы уже напоминали, что Perfect – это когда что-то было сделано к какому-то моменту, если речь идет о прошлом времени. Если о будущем, то это будет сделано к какому-то моменту будущему к моему приходу, или к приезду Обамы, или к прилету Путина, или к 5 часам. Все это ПФ. И давайте начнем с простого. Ну, если мы скажем, например, Тимошенко пела или спела. Какое предложение? Предложение в прошедшем времени. Глагол петь to sing. В прошедшем времени будет сэнг. Значит, Тимошенко пела или спела – если будет такое предложение, будет Тимошенко сэнк. Все. Сенг прошедшее время от глагола to sing – петь. Sing петь песню. Sing, song. Это петь песню. Сонг – это песня. Петь это to sing. Значит, Тимошенко пела, будет Тимошенко Сенг. Глагол неправильный. У него еще третья форма есть. А если мы скажем вчера, Тимошенко пела, какое это предложение? Да то же самое, простое, прошедшего времени. времени. Yesterday, Тимошенко, Сен, все. А если мы скажем, Тимошенко вчера пела 25 раз? Какое это предложение? Прошедшее. Простое, да хоть 100 раз она пела. Это факт. Пела, да пела. 25 раз пела. 25 times. Times, это раз, количество раз. 25 раз пела. Это простое, обычное предложение. Тимошенко пела один раз в месяц. Или 25 раз в год. Или ни разу не пела в год. Все равно это будет простое предложение. Но здесь сказано, что вчера она пела в течение 20 минут. Значит, если to sing петь, и она пела в течение 20 минут, значит, она была поющей в течение 20 минут. В активной форме она же пела, не ей пели. Значит, должно быть сингинг. Синг sing, петь, сингинг. Поющей она была. Она была поющей. Но если сказано предложение, что вчера, перед моим приходом, yesterday, before I came, before переводится как э, перед тем как, yesterday, вчера, before, перед тем как я, I came, пришел, Тимошенко была поющей 20, ли, 20 э, минут. Тимошенко была поющей 20 минут. Здесь существует конструкция в, в активе, необходимо знать. «Had been singing». Тимошенко «had been singing» – она была поющей. «Had» говорит о том, что это прошедшее время, о том, что Тимошенко была поющей. «Had been singing» – эту конструкцию надо запомнить потому что она была поющей в течение 20 минут. Это необходимо знать и запомнить, потому что мы дальше будем формировать пассивное предложение. Когда не Тимошенко была поющей на экранах НТВ, а когда ей пели, то есть она была в пассиве, как бы она смотрела, а ей пели. Когда Тимошенко моется или кого-то моет, она в активе. А когда Тимошенко моют, ну, может, это грубо как бы сказано значит это говорит о том, что она в пассиве ее моют, ее подстригают ее причесывают и так, так, так далее но тут э смотрите внимательно что Тимошенко had been singing она была поющей в течение for, в течение 20 минут singing это актив а теперь сделаем пассив да дорогие друзья, да все тоже все то же самое. В этом предложении сочетается и «пэфект», потому что «вчера к моему приходу» или «вчера перед тем, как я пришел». Не имеет значения. Хоть к моему приходу. И, вернее, ну да, «вчера к перед тем, как я пришел». Ай, ай. «Перед тем, как я пришел». Или «вчера к моему приходу». Тимошенко уже... Не она была поющей, а ей пели, чтобы сделать пассив. Все то же самое. Смотрите, здесь «had been singing», а здесь то же самое head been». То же самое. Дальше. Дальше. Видите, что здесь глагол «sing» превращается в пассив. «Sung» – это третья форма глагола. Глагол неправильный. Первая форма – это «to sing», это «петь». Вторая – «sang». Тимошенко пела, если простое предложение. А здесь «санг». Это говорит, что это пассив. Это третья форма неправильного глагола «петь». Sang. Но чтобы сделать, что этот пассив активный, всуньте одно словечко. «Бинг» и все. «Бинг» и все. Пассив вот этот будет говорить о том, что он станет активным. Всего одно словечечко. Его здесь нету, этого словечка, видите? Есть bin, это конструкция. И здесь она, had bin, это конструкция. Всунули одно словечко. Bing. Все. Пассив сделали активным. Вот так делается. Пассив, в отличие вот этого актива. То есть, в perfect continuous, чтобы пассив сделать активом, глагол, основной глагол, петь, читать, писать, Делается, э, делается в пассивной форме. Если он неправильный, то третья колонка вертикальная. Таблицы неправильный к глаголу. А если он правильный, просто добавляйте «иди». окончание «иди» к глаголу. И все. И, и, и будет все правильно. Ничего сложного нет. Не забывайте, что вставляете «бинг», если хотите сделать пассивный. То есть не Тимошенко пела, а ей пели. Не она сказку рассказывала а ей рассказывали. Вставляете просто одно слово «бин». Но это у предложениях, когда мы рассматриваем прошедшее время, время, значит, past в perfect, в «perfect continuous». «perfect continuous». Дальше мы рассмотрим и другие предложения, чтобы более четко закрепить наше понимание. Дорогие друзья, мы в этом формате продолжим разбираться с активом и пассивом в Perfect Continuous еще раз напомню Perfect это, это когда что-то делается к какому-то моменту в настоящем, прошедшем и будущем времени и э, Continuous у нас Perfect Continuous значит, это когда действие имеет длительный какой-то процесс совершается в течение какого-то промежутка времени когда этот промежуток имеет определенную длительность. То есть это когда процесс происходит в что к какому-то моменту что-то делается или будет сделано, или уже делалось. Вот в данном случае, допустим, Шарапову мы видим, Марию Шарапову, теннисистку, спортсменку. Значит, глагол используется «понимать». Шарапова в течение 20 минут понимала что в трем часам у нее победа. Это сложное предложение. Perfect continuous в прошедшем времени. Давайте попробуем и пойдем от простого. Шарапова понимала, как сказать. Понимать это to understand. Understand, понимать. Шарапова понимала. Шарапова understood. Understood это прошедшее время. Глагол неправильный имеет три формы. Understand, understood. И третья форма такая же, как и вторая. Understood. Вот, значит, как можно сказать, вчера Шарапова понимала? Да то же самое и будет. Простое будет прошедшее время. Шарапова yesterday understood. Understood – прошедшее время. Вторая колонка. Глагол неправильный. Шарапова 30 раз понимала вчера. Все равно это будет простое. Шарапова understood yesterday. Twenty or thirty 20 или 30 раз. Понимала. Understood. Это простое прошедшее время. Но здесь мы видим сочетание, что Шарапова была в течение 20 минут понимающей. 20 minute understanding. Понимающий. Понимающий. Вот поэтому здесь в этом предложении используется, что Шарапова была понимающей. Understanding. Потому что есть 20 минут. В течение 20 минут. В течение длительного процесса. Который имеет продолжительность. 20 минут она была понимающей. Поэтому здесь Understanding используется. И здесь же используется PF. К 3 часам. К 3 часам. Видите? By 3. by 3 o'clock. У нее будет победа. Победа буквально. «Хео Виктори» – ее победа. «К» – трем часам – ее победа. Поэтому, для того, чтобы сказать вот это предложение, и здесь используется два раза числа, «20 minutes «20 минут», да еще «К» – трем часам – у нее победа. Все это значит, это пресловутый «perfect continuous». Здесь используется конструкция, которая, значит… Вот здесь она находится. Have been understanding. Это в настоящем времени. Но, есть, но чтобы сказать, что Шарапова была в течение 20 минут, используется глагол had. Had глагол показывает, что это в прошедшем времени. Understanding, что это активная форма. Understanding, understanding. Она была понимающей в течение 20 минут. Это активная форма. Шарапова had been understanding for 20 minutes к 3 часам, by 3 o'clock. By, это к 3 часам, ее победа, her victory. Чтобы сказать в пассивной форме вот эту конструкцию, ничего сложного нету, просто как и в предыдущем формате мы рассматривали, добавляйте одно словечко. Bing, это раз. Ставили эту словечку. Здесь ее, этого словечка нету. Есть head been, но словечка вот этого bing нету. А у пассиве надо вставлять его. Зачем? чтобы вот эту активную форму understanding, она здесь, этот глагол в третьей форме, потому что глагол неправильный. Speak, spoke, spoken. Это третья форма неправильного глагола. И если она стоит, это говорит, что это пассив. Споукин – это третья форма глагола. Говорить. Третья колонка. Глагол неправильный. Это говорит о том, что Шарапова в пассиве. Ей говорили, а не она говорила. И чтобы сделать вот этот пассив споукин активный, поэтому и вставлять вот эту бинг. Но окончание INC говорит, что активным становится вот этот пассив. Не Шарапова становится активным. Она о пассиве. Ей говорили в течение 20 минут, что у нее победа. Внушали ей. Значит, чтобы пассив сделать активом, вот пассив. «Spoken». Всегда пассив. Это третья форма глагола, если он неправильный. Или, значит, если глагол правильный, к нему добавляется окончание иди. Это пассив всегда. Прошедшая форма, если глагол правильный, это пассив. Или третья форма неправильного глагола, третья колонка, таблица неправильных глаголов. Это пассив. И чтобы сделать любой пассив, в любом времени, активным, всегда вставляется бинг. Все. Ничего страшного нет. Итак, перед матчем Шараповой в течение 20 минут все говорили, что она победит. Before the match. Перед матчем. Шарапова had been bing с пауком. Шараповой буквально было сказано в течение 20 минут. Ее победа. Хектори. Ничего сложного. Не забывайте вставлять бинг, чтобы пассив сделать активом. А сам по актив, пассив, это берется третья форма. Неправильный глагон. А если правильный, то берется, просто добавляйте окончание еди. если глагол правильный. А как узнать, какой правильный глагол, какой неправильный? Да посмотрели в таблицу неправильных глаголов, если там его нет, любого глагола. Читать, писать, петь, прыгать, скакать, бегать, продавать, покупать. Если его там нету, значит он правильный. Смело добавляйте сюда вот окончание «иди», «иди» к этому глаголу. И все. В данном случае глагол неправильный. Поэтому мы взяли третью форму глагола из таблицы неправильных глаголов. Ничего сложного. Вставляете «бинг». И э, третья форма глагола. Все. Это будет говорить о том, что я, это есть perfect, так называемый, continuous. Не забывайте, что к какому-то моменту в прошлом что-то было э, делающимся. Шарапа в течение 20 минут понимала, была понимающей, understanding. Она была в активе, она была в процессе, в прошедшем времени. Она понимала, что у нее к трем часам будет уже победа что она победит перед матчем, до матча. Главное, что в прошлом, к какому-то моменту, в прошлом, и она в прошлом была понимающей. Вот это и есть past perfect continuous. То есть прошедшее в длительном совершенном времени. Или в совершенном, совершенном длительном времени. Ничего сложного, дорогие друзья. Дорогие друзья, продолжаем отрабатывать э, наше понимание э, perfect continuous в прошедшем времени в активной форме, сейчас посмотрим. Вот э, давайте из простого опять начнем. Э, значит, он наблюдал за ней. Как сказать? Он наблюдал или смотрел. Он, это хи. Наблюдать, ту watch Do watch буквально переводится как смотреть наблюдать сторожить можно и так сказать вот свидетели Иеговы называют журнал свой watch tower Tower это башня а watch сторожевая башня буквально наблюдать сторожить, что-то охранять вот что значит watch итак он наблюдал he watch, чит потому что прошедшее время какое время? прошедшее он наблюдал прошедшее, наблюдать глагол watch а поскольку глагол правильный в таблице неправильных глаголов его нет значит он правильный значит к нему добавляется окончание еды в прошедшем времени вот и все he watched, он наблюдал вчера наблюдал, позавчера наблюдал может 20 раз наблюдал, это простое предложение, ни о, не говор... ни о чем не говорит вчера наблюдал но оно не определенное а вот если мы скажем в перфекте в перфекте прошедшей времени как мы скажем к какому-то моменту, например перед тем, как она вышла к моменту ее выхода он наблюдал, как будет перфекция да просто, he had watched «Head» – это глагол, говорит, что это прошедшее время. «He» – он. «Head» – прошедшее время от глагола «have». И «watched» – это говорит о том, что он наблюдал, смотрел. В прошедшем времени уже, значит, совершено что-то. «Открыт», «наблюдён», «прочитан», «read», «opened», «открыт», там «взят», тук, Это все значит, прошедшее время вот а если глагол, как я сказал take, took, взят неправильный, то берется третья форма he had taken взят, побрит, помыт, куплен если нету вот этого пять минут в течение пяти минут а просто, значит наблюдал, смотрел, читал perfect в прошедшем времени это будет Head, written, написан, had, red, прочитан, had, значит бегавший, бежавший, пробеган, это будет run, поскольку глагол неправильный. Вот. Ничего тут сложного нету. Если только же указано, что наблюдал в течение пяти минут, вот это пяти минут, просто добавлено слово. Все. Значит, он был в процессе. Он находился э, в таком значит, промежутке времени. Он наблюдал, за занял пять минут. Представляете? Он был наблюдаемый, наблюдающим. А наблюдающий – это watch, watch наблюдать, watching, watching. Все. Тут уже не будет perfect простой. Head, watch it. Добавляется иди. Он он просмотрел, он наблюдал за ней, наблюд, наблюдил там, значит, в активе. Все, он увидел ее, как она выходит сюда, вот к какому-то моменту. Это, значит, perfect прошедший. А здесь был наблюдаемый в процессе. Поэтому это континус Тем более он в активной форме находится. В очень. Он наблюдающим был пять минут. В течение пяти минут. Перед тем, как она вышла. Перед тем, как она вышла, это эффект. Это значит к этому моменту, как она вышла, он уже там сидел и наблюдал в воде за ней. Понравилось видно ему что-то в ней, очень хорошее, такое вкусное, наверное. Не знаю, что, ну это его, наверное, надо спросить. Значит, он был наблюдающим, смотрящим, поэтому здесь и perfect, и continous, поскольку он наблюдал, это будет актив, и применяется вот эта форма. «Had been watching» – он был наблюдающим, «Had been reading» – он был читающим, «Had э, been running» – он был бегущим и так далее. «К» – к какому то моменту он был наблюдающим. Это процесс в прошедшем времени, имеющий длительность, протяженность, какую-то непрерывность. В течение пяти минут наблюдал в прошедшем времени, перед тем, как она тоже в прошедшем времени это берется, она вышла из воды. Все это прошедшее время. Два действия. Он был наблюдающим в прошедшем времени течение 5 минут. И она вышла. Это тоже в прошедшем времени из воды к какому-то моменту. Поэтому это будет паст, прошедшее, perfect, совершенное, контейнус, длительное время. А как в пассиве сказать, что не он был наблюдающим? В течение пяти минут за ней а за ним наблюдали ну, это очень трудно по-английски сказать допустим, очень легко сказать я мою в активе и меня моют, я в пассиве а как скажите, он наблюдал меня наблюдали ну, по-русски как-то даже не звучит по-английски оно очень легко получается если сказать пассиве меня наблюдали в данном случае за ним Ничего сложного нет. Вставляйте только вот эту словечку одно. Бинг. И все. Вот оно. Бинг. Его здесь нету. Есть бин и вочин. Он был наблюдающим в течение пяти минут. А здесь за ним наблюдали. И чтобы сделать, что за ним наблюдали, вот это слово вочин в прошедшем времени. Наблюдать. Наблюдали. Вставляется просто бинг и вот это слово становится активным, пассив становится активным. Здесь он был наблюдающим, он в активе инк, инк, он был наблюдающим, поющим, читающим не имеет значения. Он находился в процессе, а здесь сделано, в очи, помыто, побрито, наблюдено, сварено, куплено, продано и так дальше. Окончание иди это совсем другое и чтобы сделать вот этот пассив продано э, куплено в данном случае вотчит watch it, watch it смотрено чтобы сделать его активным вставляется бин ничего сложного нету дорогие друзья в этом формате мы поработаем сами вы видите на этой картине мужчину на улице минус 30 это Красноярск здесь люди ходят на красноярские столбы это примерно it's about 20 километров это примерно 20 километров туда и обратно я знаю этого человека и часто его встречаю знаю, что он военный в отставке и он перед тем, как идти он буквально стоит 2-3 минуты Видно, заряжается какой-то энергией или себя удушевляет, настраивает, чтобы пройти. Это сложно, это тяжело, но он, но он в таком тонусе, как бы сказать, жизненном. Итак, давайте подумаем и посмотрим на это. И задумаемся, как это все сказать в Past, Perfect, Continuous. Значит, есть глагол такой думать. To think to think, думать, есть thank, to sank. это благодарить to sank благодарить to think, думать, глагол неправильный имеет три формы think, thought и третья форма тоже thought, вторая и третья формы одинаковые Song, э, thought, thought, это думал Итак, значит как сказать по-английски перед тем, как идти или перед тем как он пошел он думал ну если мы скажем перед тем как он пошел это прошедшее время он думал тоже прошедшее время вот но ну, смотря в каком стиле это сказано если мы скажем что к какому-то времени Прошедшим, то это будет perfect. Что-то он делал в прошедшем времени, к какому-то моменту, это прошедшее. А если что-то находился в процессе, то это будет continuous, если простое предложение. А если мы скажем, что в прошедшем времени и в continuous, и в perfect, вот э, таким предложением, таким видом, Перед тем, как он пошел, он думал в течение трех минут. Значит, это все предложение в прошедшем времени. Если есть перед тем, как он пошел, или перед его уходом, или к его уходу, это perfect. Это perfect в прошедшее время. Перед тем Как он пошел э, Он был думающим Это continuous Причем он был думающим Это активная форма Мы еще потом скажем в пассиве Итак, как же сказать Перед тем, как он ушел Before he went Went Прошедшая форма от глагола Go, ходить Перед тем, как он ушел Before he went Перед, перед тем, как before он, he, went пошел или ушел. Все, это perfect. Он был думающий. Если мы отдельно скажем, он был думающий. He was thinking Думать. Singing. Singing. А в данном случае, поскольку у нас есть perfect и есть Continuous, он был думающим, будет совершенно новая конструкция. Она буквально будет следующая. В прошедшем времени глагол have. He had been thinking. Thinking. Сынк, Think. думать. Сынк, думающий. Буквально он был думающим. He had been thinking. Перед тем, как он ушел, он был думающим в течение пяти минут. He had been thinking for в течение двух минут. Two minutes. Вот и все. Это если он активе. Он был думающим в течение пяти минут. He had been been не been, Абин думающим сэнкинг окончание инг он был думающим в течение пяти минут фо, фо, вернее двух минут, замерзли пять минут фо, ту, minutes, в течение двух двух минут если же мы хотим сказать что не он думал, а ему думали по-английски очень легко сказать Наши, а то как бы ему внушали и, или ему внушалось так, как бы что не он в активе. английским очень просто. Все то же самое, только вставляете bing, бинг, там и сохраняется бин, все то же самое, he had been, и вставляете bing, а глагол sing, думать будет третья форма глагола неправильно. Сот. He had been beeng. Это пассив говорит. Сот. Сот. В активе в активе Sinking. Sinking. He had been Sinking. А здесь вставляете бинг. Bing. Бинг. He had been бинг. Сот. сот вот и все дорогие друзья ничего сложного нет поработайте, отработайте, все получится дорогие друзья это последний наш формат которым мы будем разбираться что такое past, perfect, continuous значит давайте сформулируем предложение так, чтобы оно было в прошедшем, в past Continuous. Значит, давайте так скажем. Перед тем, как он ее поцеловал, он в течение трех минут дарил ей цветы. В течение трех минут он был дарящим эти цветы. Он находился в процессе. Он был в континьюсе, то есть здесь непрерывность была, длительность какая-то была, время какое-то было в прошедшем времени, перед тем, как подарить, перед тем, как поцеловать ее в прошедшем времени, он был дарящим ей цветы, это континьюс, в течение двух минут или трех минут, не имеет значения вот эти 3 минуты, 2-3 минуты как раз говорит, что это процесс. Что это процесс. Он находился в процессе дарения. Боялся, что она ее отвергнет поцелуй. Он находился в процессе дарения цветов перед тем, как поцеловать. И как мы скажем, что перед тем, как поцеловать, он был дарящим ей цветы в течение двух минут. Before целовать, to kiss, before he kissed, перед тем, как он поцеловал прошедшее время, прошедшее, все подходит, before he kissed, перед поцелуем, или перед тем, как он поцеловал, он был дарящим цветы. Значит, цветы, flowers дарить present и так он был дарящим это конструкция уже A perfect continuous had в прошедшем времени берутся he had been дарящим presenting present дарить presenting дарящим или дающим giving her ей или to she flowers дарящим ей цветы перед тем как поцеловать он был дарящим ей цветы в течение трех минут если там не было двух трех минут вот этих там было бы было прошедшем времени. К моменту поцелуя он ей дарил цветы. Все. Но если сказано к моменту поцелуя, он ей был дарящим цветы в течение двух или трех минут. Все. Это perfect continuous. Потому что сочетается к моменту поцелуя. До момента поцелуя он был дарящим ей цветы в течение двух минут. И вот эту две-три минуты, которые, говорится, был дарящим две-три минуты, это, говоришь, это continuous, а perfect, это к-моменту ее поцелуя. А теперь делаем по сил, Что не он, а она его поцелует. Поцелу, Значит, надо вставлять одно слово, бинг. Будет he, had, been, bing И глагол не будет уже kissing, что он активный, а его целуют. Будет kissed, глагол правильный, добавляется окончание id, это пассивная форма, он в пассиве, не он целует, а его целуют. Значит, kissed, а перед словом kissed вставляется bing, bing, повторяю еще как будет, что не он целует в течение двух 3 минут перед поцелуем, before, before. He kissed перед тем, как он поцеловал. Значит, его, перед тем, как его поцеловали, мы говорим, говорили в активной форме. Он был целующим. He had been kissing. А если в пассиве, значит, вставляете being и глагол делается с окончанием кислед. Kissed. kissed, буквально он целуем. И будет he had been, been kissed в течение двух минут. For uh, two minutes. Он был целуем в течение двух минут. На этом, дорогие друзья, наш урок закончен. Ничего сложного в этом нет. На следующем занятии мы будем разбирать perfect continuous uh, в настоящем времени эффект Continuous в будущем времени. Это все будет и актив, и пассив будет сравниваться. Поэтому я думаю, что вы легко научитесь, научитесь это делать. И будет также обобщающий один урок, в котором будет закрепление идти, чтобы сразу все видеть, сразу все формы, сразу все времена и сразу все конструкции. Ничего сложного нет. Терпение, труд, все это перетрет, перетрут, и у вас будут знания. Ничего страшного нету. На этом наш урок заканчивается. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам удачи, успеха. Саулон, so Пока.